Привет! Вы на канале компании АвтоСтронг. Посмотрите на это обилие запчастей. Компания АвтоСтронг бережно привезла их со своих разборок в Европе. Поэтому звоните, пишите нам и помните, что у нас быстрая доставка, отличный сервис и очень вежливые менеджеры. Не откладывайте на завтра то, что можно купить сегодня. Поэтому воспользуйтесь картой рассрочки халва от МТ-банка и картой покупки от Белгазпромбанка. И так как компания «АвтоСтронг» делает все для того, чтобы ваши покупки были максимально удобными, мы сделали кое-что еще. То есть подключили все карты рассрочки, которые работают в Беларуси от ВТБ, от БПС Сбербанка, от Альфа-Банка и от Приорбанка. Так что за покупками только в АвтоСтронг. Помните, что в АвтоСтронге очень большой выбор коробок передач. В наших прежних разборках мы всегда разбирали механику с маломощных автомобилей. А сегодня мы разберем механику с мощных автомобилей Итак, встречаем коробка GM F40. Механическая коробка переключения передач Opel F40 это трехвальная шестиступенчатая коробка переключения передач, которая рассчитана на передачу крутящего момента до 400 ньютон-метров. Ее устанавливали на автомобиле Opel с 2004 года, на автомобиле с дизельными двигателями с объемом от 1,6 до 3 литров и с турбобензиновыми двигателями с объемом от 2 литров до 2,8 Коробка F40 применяется только с двухмассовым маховиком. Четвертая передача здесь прямая, то есть передаточное число близко к единице, а пятая и шестая передачи повышающие. Применение коробки F40 началось с Vectra C и Signum и продолжается до сих пор. К примеру, ее ставят на Opel Insignia второго поколения, а на кроссоверах Antara и Captiva эта коробка работает с полным приводом и у нее большие различия в корпусе подкрепления раздаточного редуктора. Помимо автомобилей Opel, данную коробку ставили на соплатформенные модели Saab и Buick. Также эта коробка ставилась на Alfa Romeo 156, 159, 166 и также Brera, Также на Fiat Bravo, Liancha и лянча Капа с двигателями 1,9 и 2.4 GTD. Коробки F40 отличаются передаточными числами. Всего существует 7 вариантов. Коробки для бензиновых двигателей и для дизельных двигателей отличаются диапазоном передаточных чисел. Для дизелей диапазон шире с длинной первой передачей и короткой шестой передачей. Коробки F40 для кроссоверов имеют самую короткую первую передачу, передаточное число 4,1. Похожая ситуация и с передаточными числами дифференциала. У дизелей передаточные числа короткие до 3,3 и даже 3,1. У бензиновых длиннее вплоть до 3,8 и даже 4,1. Конкретный набор передаточных чисел, а также принадлежность коробки к автомобилю либо же к двигателю указаны в последних трех числах индекса коробки после тире. Коробка F40 в целом надежная и беспроблемная, и никогда не доставляет хлопот. но если она ломается, то ломается капитально. Бывают случаи, когда срезают шестерни более высоких передач, то есть третьей, четвертой, пятой, на мощных двигателях. Это происходит тогда, когда на них переключаются с более высоких передач при разгоне. Разумеется, в этом случае передача пропадает. А зубья срезанные осыпаются на дно коробки, не попадая между целыми шестернями. С 2011 по 2013 год коробку на Opel Astra G OPC частенько меняли по гарантии из-за того, что пропадала вторая передача, либо она выбивалась во время движения. Это было вызвано тем, что разрушались синхронизаторы. Считается, что проблемные коробки сошли с конвейера с недостаточным уровнем масла, что и вызвало данную проблему. В редких случаях на коробках F40 наблюдается течь сальника первичного вала и износ подшипника первичного вала. Производитель не регламентирует замену масла в данной коробке, но менять масло надо каждые 50 тысяч километров. Литр джемовского масла оригинального стоит 12 долларов. В эту коробку входит 3,2 литра масла. Слить масло очень просто через вот это сливное отверстие. А вот чтобы его залить на автомобиле, надо снимать аккумулятор и площадку. Проще всего это сделать при помощи лейки с длинной трубкой. Слышите этот звук? Это идет Серега, и так встречаем! И мы начинаем нашу разборочку. Вот это механизм выбора передач. Примерно это происходит вот так. Вот мы и разобрали коробку. Видим три вала. На первичном валу шестерни установлены жестко, никаких муфт нет. На одном из вторичных валов шестерни задней, третьей и четвертой передачи. На втором вторичном валу шестерни первой, второй. Пятой и шестой передачи. Также обратим внимание, что валы стоят на конических роликовых подшипниках с металлическими сепараторами. Никакого колхоза и дешманства. Сделано все на совесть. Вот это механизм переключения передач. Это, как вы знаете, Серега. И сейчас мы с Серегой сыграем в четыре руки и покажем, как переключаются передачи. Передачи переключаются вот так. Стоит отметить, что вторичные валы находятся в постоянном зацеплении с ведомой шестерни дифференциала. С этой стороны точно такая же ситуация. Обратим внимание, что передачи на данной коробке все синхронизированы, а шестерни косозубые. На старых коробках обычно задняя передача не синхронизирована и шестерня задней передачи с прямыми зубьями. Все, ты свои вынимаешь. Теперь я свое вынимаю. По состоянию все шестерни целые, подшипники без люфтов и видимого износа, что подтверждается минимальным количеством продуктов износа на магните, буквально обкаточные. В принципе, так и должно быть, потому что коробка F40 надежная и неприхотливая. Разборка закончена. Серега, расскажи пару дельных советов нашим зрителям. Для продления службы данной трансмиссии надо менять масло каждые 50 тысяч, и в принципе она вас будет радовать вечно. Opel сгниет, а коробка будет целая.